Банде-гурупададдандам-бхакта-биндасаманитам Сричайтанна-правум-bandhenиттанананда-саходитам Сринандананана-нананг-бандирадхика-хам-чарна-ддайам jan осамайуктам बांशा कल्पत रुवस्य के पासिंदु विवच पतितानंग पापों ने भव ईश्वर विभू हो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुं लंग हैति गिरिम यत्कीपातमहंग वंदे परमा अनंदमादबं बिंदावि दोषिदे वै पिआवि केशवसच Кришна, Бхакти, Баде, Деви, Саттва, Твои, Намо, Нама, Нараяна, Намаскритто, Садану рактагурух киукто, Банде махапурусете чаруна Равин, ятпада баллванокх чандамани чатая, беспурджи токим пигабо вадушва дарши, урнану рагросаагуро сарадиками каруш, Сядайта Гадал Харусива Садихи Гаурабхакта Пинда Сри Кришна Чайтана Прафунитана Сядайта Гадал Гаура Садихи Гаурабхакта Пинда Хри Кришна Хри Кришна Кришна Хри Хришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита фуцо канока, бодато Bandeja Gatpriya Karuna Putaru Намами Ганьги Табапа Дупанкаям, Сура Суроиревандитого Дипарупам, Бхаксинча Гори Нирантара Бигуши Хиттабама Бхагам Нарайоно Прияманамга Мадапахарам Бхарана Сипурапати Вхаджави Ваги Шаджо Бадани Памнишнга Махамхаджи. Хари-Кришна, Хари-Кришна. Кришна, Кришна, Хари-Хари. хари хари भक्ति योग परिभावित हि सरोજवा स्तेक क्षित अথनना पं जद जद धिया उरुगा यभावयति तन жади жади сия творуга яви вибраянти таттадаббхпу пранаясе шадону граию годя госшипоти сисила бхакти сиданто саршадигу самитака пропуфаха параметже jagat guru told кто-нибудь съебался сисила бхакти сиданта саршадигу самитаку пропхубад сказал То что делать что-то для удовлетворения публики и верховного Господа — это совершенно разные вещи. Гуди Гуштипати, чичи лабаки сиданта, расходягус сами такого проповяд. Парамагамса джигадгуру сказал, что Удовлетворить, де, делать что-то для удовлетворения публики или для Верховного Господа — это совершенно разные вещи. И провозгласить, провозгласить это, для этого нужно громко, и, и говорить об этом во всеуслышании, это есть в Бхакти. Вы должны говорить об этом, подобно льву, и пытаться утвердить седантов, говорить перед публикой, это называется бхакти. <связь> скрывать, скрывать абсолютную истину — это не проповедь. Много, Много раз я говорил раньше, что полуправда, она опаснее, чем ложь. Если мы хотим говорить полуправду, это более опасно, чем Бутыр говорить Май ложь полностью. Сила говорил, если я буду что-то делать для удовлетворения публики, если я <реклама> не буду следовать Апракрита Гуру Парампаре, если я не буду готов следовать опракритам Анивайбав и божественной Парампаре с ее божественным знанием, то это не Бхакти. If I like to preach something else, <coughs> Если мы хотим проповедовать какую-то отсебятину, то это зовется... Не зовется бхакти, ни в коем случае. Много людей, они а, а, гневаются, печаль, печалятся, когда они слышат об абсолютной истине, не могут это переварить. Конечно, это не моя ошибка. Почему они не могут принять и осознать Верховную истину? Это их проблема. Они не могут следовать ей. Что я хочу сказать? Их дикша не совершенно. Много раз я говорил. Если мы будем пытаться... находить какие-то ошибки в Гуру какие-то недостатки. Это значит, что наш Даршан, он э, скверн, скверный. Мы все пытаемся найти недостатки в Гуру Вишнавах. Мы не можем сказать, что говорят Гуру Вишнава". Находимся ли мы в гармонии с ними? Можем ли мы спросить свое сердце? кто может так сказать, что он находится в гармонии с Гуру Ващиновами. И главная проблема в том, что когда Гуру Ващиновы говорят очень жестко, мы думаем, что у них недостаток тринадапии. И глупые люди не понимают, что это Выражение большего тринадцати. Можно привести пример с математика. Like Кто Who может? Can кто может говорить им абсолютной истине, подобно любу, только чистой ваше У других не хватит смелости, иначе обычные люди не могут, обычные проповедники не могут такого сделать. И вот Вриндаванда Стакку Махаша, он, несомненно, у, у него есть смирение, и если он говорит, что может ударить по голове тем людям, которые не принимают эту Сиданту Нитянанда и гуранги, то глупые люди думают, что у него нет никакого смирения, они не могут понять что Вриндаванда он более милостив для нас. И поэтому он хочет так сделать, чтобы пыль с его стоп попала на голову такими людьми, они изменили свое мировоззрение. И этого мы не можем понять. И, И в этом баджан этого Вриндаванда Стакура. И мы совершаем ошибки If we are to think во множестве шагов. и… Если, если кто-то думает, что он оскорблен, услышав об абсолютной истине о то, том, как нужно делать, то это все равно хорошо. И такие люди вскоре поймут, что они были неправы. И вот Гаудия Гуштипати, Шишила Бхакти Сиданта Срасватия Госами, так Правхамса Джагадгуру сказал что, по указанию Сачитананды Бхактинутаквура, когда я хотел принять приближище о лотосных стоп Памгамса Ачария Силгу Кишодас Бабу Он хотел избежать меня. Я не мог понять, почему. И после этого по без причины <существом> милости сила <существом> Парамахамса <существом> Гуокешудас Бабжи Махараджа, я мог увидеть красоту его лотосных стоп сразу же. <существом> не исходила из его лотосных стоп, я увидел. И <существом> подобно <существом> он подобен сияющему Солнцу. Я не мог видеть. <coughs> я мог осознать красоту его лотосных стоп, но только по его безпричинной милости я... Но столько сияний исходило с его лотосных стоп, что буквально было ослеплен этим сиянием. И после этого, по милости, его подпадной я смог осознать, то, что из-за моего ложного эго, из-за гордости своим образованием и происхождением, поскольку я родился в высокой семье, И в этом без причины милость моего Гуруппат, потому что в всего он хотел разрушить мое ложное эго, поскольку здание ложного эго, но вот стоит, стоит на гордости своим происхождением, образованием и еще чем-то. И в этом моя ошибка, I'm a что я всегда... Ну, в общем, люди всегда гордятся чем-то, какими-то материальными достижениями, выражают ложное эго прямо или косвенно. И даже когда я говорю кому-то, иди сюда, то в этом случае, если мы зовем кого-то Прабу, это тоже наше, наши, наше, как сказать, не, не смирение, поскольку мы если кого-то зовем прабу, но отношение как будто зовем собаку, а не господина. И в этом наши ну, так, такие люди думают, что они выше тех, кого зовут. И в этом наш даршан. <coughs> <И> в таком <coughs> настроении, если мы хотим совершать Харибаджин, то как я могу помочь вам? Нужно исправиться. Кто-то гордится, что он профессор, судья или доктор какой-нибудь. <клёх> Люди не могут видеть, не могут сказать, как Санатангасай, что я Дживатма, что я падшая Душа, куда я могу пойти. И в этом статус нашей дикции, я знаю, кто-то гневается на меня из-за того, что я говорю, то, что есть, но я не, не могу обмануть вас. Много раз я говорил, чего Сила Пабхупад хотел сказать, когда Гурупад подмовидит, что у нас есть какое-то ложное агист, таким агист, если кто-то получает дикшу, это глупо. Если кто-то очень подвержен своему ложному эго и хочет получать дикшу, то толку от этого нет, но Садгуру Парамгамса он никогда не говорит, не гордится собой, думает, что он под душа. И Парамгамса Гуропад никогда не принимает никаких, а, не, не делает учеников, он делает Гуру. И его он постоянно учится у всех он, Прама -хамса, он воспринимает своих учеников как гуру Прамахамса значит отвергнуть скверные вещи, ну, в общем Прамахамса это пример с лебедем приводится, что хамса он может выпить молоко и смесь молока с водой, как Прамхамса, и так и Ващнава, не видят no. хорошие no. Во, во всех, и видят хорошее качество других. So, возможно ли это для нас с вами? Еще, профопад, хотел сказать, mm. мой Гуропат Падма вначале всего хотел разрушить мое ложное эго, чтобы здание моего ложного эго, оно разрушилось. И когда здание ложного эго оно упадет, то тогда я почувствую себя беспомощным. Я буду пытаться найти какую-то поддержку где-то, поскольку до тех пор я думал, что ложное эго – это моя надежда. И в этом случае я пытаюсь получить подлинную поддержку от гуру это когда мы не видим никакой надежды, кроме гуру ващнауфа, это есть подлинная дикша. И, конечно, есть множество людей, которые раздают дикши, но Сила Прохопат никогда не признавала их. Это нельзя назвать дикши. Если это было бы дикши, то почему вы не обретаете божественные знания, если вообще вы получили посвящение, то почему вы не получаете этого божественного знания? Значит, это, значит вы не получили настоящего посвящения, недостаток Анугаджи, какой-то ложный голос есть, какие-то корыстные желания. И... И... И что же в таком состоянии можно достичь? И вот, Сила чего говорит, если есть ложная говнас, я никогда не смогу Изучать Писание, слушать Харикатху по-настоящему. Может, мы находимся перед Гуру Вишналом. но в этом случае слушание Харикатхи не будет настоящим, и изучение Писания тоже не будет настоящим. Я очень счастлив, very, very so что я не могу выразить степень своего счастья, что один из моих он один из ну, учеников, сила мои враги, он выразил чувства моего сердца, я был очень счастлив. Видя, видя, что этот великий преданный вечный спутник Бхагавана Шилапахупаду, его имя Шиласадананда с вами, он написал то, что было мне на сердце. Иногда я чувствую себя беспомощным, но если я могу обрести общение с такими возвышенными саду, и вот я, я пытался обрести общение с Шилапахупамотпуридевгуса и Махараджами другими, великими преданными. Иначе как? Я, по крайней мере, пытаюсь что-то сделать. Какое-то служение незначительное, но все же это было невозможно. И достичь этого уровня тоже было не так просто. Я приводил пример с математикой, вы забыли. что харикатхана невозможно. Кто попал, не может говорить харикатху. до тех пор, пока человек не утвердится. В Тринадапибабе он не может говорить настоящую харикатху. Кто-то жалуется, что харикатха слишком жесткая, но если Ващнафон говорит Харикатху, как в Шилабахи в Девгаса Махач или Шилашидар Девгаса Махарадж, когда они говорят Харикатху, они, находят, они испытывают чувство огромного смирения. И поэтому харикат, настоящая Харикатха, она является в них. Просто что-то говорить мало нужно, еще чувствовать то, что мы говорим. Если не было бы ты надо пить. если бы не было такого чувства глубочайшего смирения, то без него никто не сможет говорить настоящую харикатху. И если у вас есть сомнение в каком-то овощнаве, есть его, у него смирение или нет, лучше не, не приходить к нему, иначе можно неосознанно совершить оскорбление. И в этом большая проблема. И вот без тринадопи, если кто-то говорит харикатху, это глупо. Это невозможно. И так или иначе, если я готов ответить на этот вопрос по Харикатхе, то мы должны думать, что мы. Но, в общем, говорит о том, что если есть какие-то сомнения, то их нужно развеять. Говори искренне, Парамахамса Гурувичнавы должны проповедовать. Почему? И вот я хотел сказать, что только только те, кто Парамахамсани могут проповедовать по-настоящему. Но ну, мы слышали так, что Парамахамуса, они не, не проповедуют прямо. Как у пасаната Нагуркиша, они великие проповедники по желанию Горанги Махапрабху. Они лучшие из проповедников во всей Вселенной, не только в этом мире. Даже полубоги могут прийти и слушать Харикатху Сила Прабхупада. Бхактисида Сарасвати даже. Я не совершаю никакой ошибки, говоря так. Я говорю Сидданта. Если мы находимся в Парампаре, в ну, Шраута-Парампаре, в наставнической преимущественности, если мы полностью утвердились в Шраута-Парампаре, то очень мала вероятность совершить какую-то ошибку, поскольку не я говорю Харикатху, а Гурувага говорит через меня. И такой вечер... Он при Пришел в мое сердце по милости Гурваги, я говорю так, и Сила Саддананда с вами мой Парамам Сагуру говорит, что обусловленные души они не могут слушать Харикатху совершенным образом. Обусловленные души не могут изучать шасту и Сиданту. Это невозможно для них. Хотя кто там вроде читал джавадхарму два раза или еще что-то. Чилопопад говорит, говорил, что джи, если мы хотим стать вашнавам, то джавадхарму мы должны читать 100, 108 раз, чтобы осознать все глубокие вещи, которые говорятся там. И тогда мы можем стать подлинным ващнавом. Мы должны следовать чистым гуру ващнавом должным образом. Наше самопредание должно быть идеально. Счалас Адананда с вами, хотел сказать, мой группат но также, то, что, почему я говорю так. Например, далеко кому-то манту, кто-то хочет. Манту не только услышать, еще увидите, записано в виде. Дать. Но что вы с ней будете делать с этой записанной мантой? Может, запомните, будете читать, запомните наизусть, но, но когда вы обретете милость Гуру Ваишнау, то даже во сне вы можете осознать, что Гудов, он любит нас, и тогда вы осознаете подлинное значение этой мантры, иначе просто прочесть ее не поможет. И вот Сананда с вами хотела сказать некие сокровенные вещи, что читая их, я был очень доволен, я понял, что это Несомненно, слова Шилы Прабхупады проявились через его статью. И вот он хотел сказать, что мы смотрим на Харинам, Харикришна мантру. Но когда мы встретимся с Харинамом непосредственно, что я хочу сказать? Например, есть Харинам махамантра, написано мы поклоняемся ей, как намбами. Но, вроде, с другой стороны, смотрим какие-то буквы, набор букв. И до тех пор, пока мы видим буквы в этой махамантре, в этой мантре это не... признак несовершенного даршана. И также Исчилы Прабхупад хотел сказать, и Исчилы Садданады Прабхупад хотел сказать, мой Агруппад Падма и я тоже самое хочу сказать. Я могу запомнить множество Шастры. Вот кто-то может запомнить и говорить что-то, что, что узнал из этих Шастры, но настоящее ли это проповедь? Проповедь значит то, что мы должны поделиться своим чувством с вами, если я по-настоящему вас люблю, как отец, как ваш сын. Я хочу поделиться с вами прямым чувством, я никогда не хотел обмануть вас, и это моя ошибка, поэтому многие недовольны, поскольку я никогда не хотел обмануть никого, поэтому многие недовольны, не видят каких-то обычных материальных вещей. И вот изучать, и вот слушать Харикатху, изучать мантру и писание, каково глубины значения всего этого, что я хочу сказать. То, что вы должны встретиться с тем, что обозначают эти слова, как вы сидите со мной, рядом со мной здесь в помещении должны увидеть четко каждое слово, которое сквозна подлинное харикатхи, слова подлинной харикадхи, подлинные мантры, у них есть вечная духовная форма но мы слепы и поэтому мы не можем видеть и в тот день когда вы будете способны увидеть Харикатху Сиданту и все другие мантры, которые вы получили, то тогда получение вашей мантры. Вы достигли совершенства в этой мандре. Множество людей, кто может говорить о себе, что... что не знают браматату. Кто-то может заявлять, что они знают Брамататву. Но знать Брамататву и осознать Брамататву это совершенно разные вещи. Есть множество и преданных, сотни тысяч, я могу с уверенностью сказать, что я не пытаюсь. Я, я не думаю так, что каждый поймет эту Харикатху, поскольку я знаю, что настоящую Харикатху мало кто может понять. Может всего лишь несколько слушателей. И если они поймут и обретут милость Харикатхи, то я обрету милость от Гуранги Махапрабху. Кто-то говорит о массивной проповеди, но настоящую Харикатху мало кто может понять, что говорить о широкой проповеди. И чем и вот каждая харикатха подлинного, трансцендентного сада, иногда огонь исходит из нее, и это называется подлинная харикатха, но многие некоторые думают наоборот. И вот, я не говорил, но имеет в виду, хочет сказать, что Правахам Сагуру Вишнаваде могут куда-то ездить на проповеди или никуда не ездить, но... Благодаря своему баджану они влияют на весь мир. и Их баджаны ⁇ это есть их проповедь. И для этого не обязательно куда-то ездить. Но еще хотел сказать, что лучше, если какие-то возвышенные преданные будут проповедовать, а не обычные люди. Но опять же, такие... Программа с должны снизить на зайти матхи кар тогда получится более менее широкая пробовать это условие о котором говорил делал сила бактерион такую сила Шила бактерианта сразу сила бактера как считал дедов госема хорошо сила Бог, дайте Мадава Гусай Махарадж, Бог, Прадев Дюрта Гусай Махарадж, Гондева Гусай Махарадж, Сила Гусай Махарадж. Думаете ли вы, что они не парамахамса? Это мой вопрос вам. И как вы можете говорить, что они бесполезны? Думаете ли вы, что они не парамахамсы, Но я могу с уверенностью заявить, что они все парамахамсы? Но если они на уровне Парамахамса будут проповедовать, то кто поймет те высокие вещи, о которых они говорят. Поэтому они специально не дошли на предыдущий уровень внешне внутренние несомненно, Прамахамсы, но внешне они не зашли на уровень Мадхиа Матхикари для, для того, чтобы проповедовать Если бы Шила Прабхупад по своей бечине милости он не зашел бы на уровень Мадха то, кто бы понял его слова, его послания. И даже <связан> после этого, когда он ним зашел на Матю Матюхари, то не все поняли, недалеко не, не, не все смогли принять его возвышенное учение. И в этом без причины милости Прабхупады, Бхакьянтакура, Шидабда Гусей Махараджа, Бхандаб Гусай Махараджа, Госвай Махараджа. Мы, мы даже не ученики в детском саду. Не обижайтесь. Fact, of... Что говорить о каких-то более взрослых о... ступенях? И мы даже этого не достойны. Этот Годи Даша настолько возвышен, настолько тонок, что и мы не можем войти на путь этого Гудедаршина, и в этом наше такое бедственное состояние, и поэтому мы превратно понимаем Гуру Вачного, поскольку мы как like как они есть одни знакомые, он какой-то знаменитый профессор, ученый по математике, ну, по какой-то науке. Он своему сыну говорит пятилетнему. Вот он пытается научить его алфавиту, смотрит АБВ, и видя это, можно сказать, что он какой-то дурак ничего не знает, что он какую-то азбуку преподает своему сыну, хотя он работает он профессором всемирно известным. Но когда он учит своего ребенка, то он, он, он, он объясняет такие простые вещи, как азбука. И если кто-то заметит это, может сказать, что очень низкого уровня профессора какую-то грамматику преподает. И вот это внешнее суждение многих людей таково. И в этой проблема, что видят, видят люди, видят только какие-то внешние незначительные вещи. И с таким мировоззрением если кто-то хочет получить доступ к Гауди Даршану, то это бесполезно. Все попытки таких недостойных людей будут обречены на провал. Мы сначала должны стать достойными, потом сможем войти на какой-то более высокий уровень. кто-то надеется на свою власть, на богатство, еще на какие-то материальные вещи. Но если перед смертью таких людей спросить, чего вы достигли в жизни, чего ценного? Как в случае с тем, Майавади, Мадусудам Сарасвати, Мадусудам Сарасвати падам. Он был знаменитый пандит э, в Майаварской Сампрадае. Э, Но потом по беспричине милости Гуранги он принял Гауди Даршан. Он написал книгу, которая.. И вот в общем написал книгу, но... Махарадж говорит, что должен использовать правильные слова для обозначения, как про Маявади, например, слово ⁇ Сева ⁇ не применим, поскольку у них нет никакого ни духа, ни даже запаха ⁇ Сева ⁇ И вот этот человек, Мадусаддан Сарасаватипад, он написал одну книгу о два этой сети. Вот так, такого размера большую. И вот можно быть очень удивиться, что то суждение, то то есть там множество свидетельств приводит, что все читатели признают эту майавскую философию. Он сам с, с, с Бенгала, сейчас эта часть Бенгала, Бангладешем стала, но Потом по причины милости Гуранги Махапрабху он пришел сюда в Навадипу как сумасшедший. если буду говорить о нем, о моем практическом опыте, о том, что я узнал от Гурваги, это займет жизнь о жизни. Даже в Наваддипе много случаев я могу рассказать, что Майаваде никогда не верили в Верховного Господа они стали преданными, но каково мое состояние, даже после принятия преобидущества такого возвышенного все же мы слепы. И у многих дикша, она подобна дикширамачандры пуре, когда когда мы получили дикшу, это не столь важно, а гораздо важен результат этой дикши. Кто-то мог получить дикшу от Мадавенда Пури или от других возвышенных душ, но нужно посмотреть на плоды этой дикши, как дерево познается по своим плодам. И это я хочу увидеть. И Сила Пабхупат говорит, что говорить, что говорить о... о... И вот äh, пытайтесь вспомнить, не забывайте, о... О... Что, что говорить. И вот Швила Прахопад говорит, что таких людей не, не, не, не то что остатки пищи их нельзя принимать, даже им давать нельзя. И кроме Швилы прохопада никто не мог заявить так, и поэтому никто не может сравниться с Швилой Прахопадой. Он бесподобен и безупречен. А те, кто пытаются соревноваться с ним, они просто уничтожают себя и свое общество. Мы не должны соревноваться с группой подбой под но это не, не тот, как, от кому мы должны завидовать. Шила Павхупад говорил, что говорить о, о, о том, чтобы принимать, принимать остатки пищи своего Гурудева. Это, ну, ну, это про такие, про недостойные гуру, потому не <связать> надо семь раз подумать, перед чем кого-то в качестве Гуру принимать. И... Иногда можно видеть, что состояние учеников гораздо лучше, чем их гуру. К сожалению, это такое часто бывает. И поэтому так происходит особенно, если они, вся, всякие недостойные гуру размножились. И вот, я хочу сказать, что Горгишвуда с Бабжи хорошо ни с кем не соревнуется и не проповедует, но его очарун что такое Ачарон? Ачарон — это не какая-то драма перед тем. как истина голая голая правда она всегда очень горька но я должен рассказать о ней я должен говорить о ней о горькой правде чтобы защитить поток моей сампады если весь мир он нападет на нас то, все, то я не беспокоюсь и все равно мы должны продолжать идти по этому пути, по милости Нитянанды, по милости нашей гуру И вот... И вот некоторые думают, что поскольку Шила Гуру-Гишудас бабы не проповедовал, то он Парамахамса, а Шила Профу-Бабы проповедовал, то он не Парамахамса, Это глупое суждение. Шила профу он Парамхамса. И когда мы осознаем всем сердцем и моё... И когда мы осознаем, что, харик, что харикатха, если мы говорим харикатху в соответствии с наставлением Гуру в соответствии с Гурмой Настоящий харикатха это это, это, это, хари это это настоящий баджан. Что такое Годи Даршан? Даршан — значит говорить харикатху, повторить повторять хари чтобы спасти обусловленных душ. Это наше служение. И когда я говорю с вами, когда я э, даю что-то вам, это мой баджан, и какие-то глупые люди не могут понять. Даже если я говорю о чем-то с Вами, вроде бы какие-то внешние материальные вещи, то это тоже, баджан. И когда я... И моя любовь к вам, она должна быть... не должна быть ложной, а вы должны чувствовать огромное влечение к тому трансцендентному миру. И это я настоящая любовь. И у меня есть такой практический опыт. Я не рассказываю какой-то ложной философии. И я очень был обеспокоен. Не хочу назвать, И вот Гуру Махарас был там я очень обеспокоился из-за поведения одного человека. И вот я хотел уехать из... И вот я хотел уехать, и тот Гуру Махараджан почувствовал, что со мной что-то не так. Что я обеспокоен и печален. И вот он написал мне письмо письмо, но до сих пор со мной, и вот он написал мне письмо, что... Вообще написал письмо и с помощью какого-то маршала из Полланды, но не забыл как его зовут, духовный фамилия маршала у него, и вот Гурмахараш написал письмо. Узнал, что я... ну, он узнал, что я в Кавкалну уехал, и вот через, через этого маршала передал мне письмо. тот в Кавкалну ехал, по, по пути мне отдал. Я… Гомахара же пожилой был, руки тряслись, его описал не, не очень разборчиво, но дух, дух письма я прекрасно понял, хотя слова, может, не все. Ну, и вот, также, если мы, если мы изучаем мантры, это не столь ну, важно, гораздо важнее почувствовать дух мантры, как я вот тогда не, не смог полностью прочесть письмо Гурдева, но по его милости я смог осознать дух этого письма, его значение. Mm. И, и вот Сила Папупад говорит, Сила Папупад и прочие праммахамсани должны говорить Прокупад. Харикатху, может им придется снизойти на уровень Матхиа Матхикари, чтобы проповедь была успешной, поскольку у Таматхикари они куда бы не смотрели, не видят своего Иштадева, своего поклоняемого Господа преданные, они всегда, куда бы они ни смотрели, они видят своего Иштадева, поклоняемого Господа. И, но они должны снизойти специально, если они смогут снизойти на уровень Матьяма -Мать И вот Матьяма -Мать они могут судить о, о ком-то и принимать решение, нужно дать харинам такому человеку или нет. Поскольку если кто-то приедет к Кутаматхикари, то он не делает различий. Он видит весь мир, что весь мир и если, как если наш Гурдев не скажет, что правильно, что неправильно, как мы сможем что-то изучить? Мы должны не только положительные стороны, также отрицательные знать. Парамхамса не видят ни в ком недостатков. Так, а чтобы исправить наши недостатки, нам кто-то должен указать на них, И поскольку сам, сами мы их часто не видим. Но опять же, если кто-то указывает нам на, на наши недостатки, это не значит, что этот человек падшая душа. Это глупо так полагать. Шила Прахупад говорит, что подман, Падма должен указать нам на наши недостатки, чтобы мы исправили их. И это не будет причиной его падения. Только Прамхамса, Гуру Вашнава, они могут показать нам наши ошибки на то, что мы делаем неправильно. Но это не значит, что Гурупад Падма падет из-за этого. Шила Пабхупад говорит, мой Гурупад Падма, он всегда показывает мне мои недостатки, и это не причина его падения. Но другие люди критикуют кого-то из-за из этих качеств. И это становится причиной их падения. Множество харикатхи... И, ну, времени нет рассказать обо всем И вот я хотел сказать, что те, кто про Махамса, не могут проповедовать, поскольку это для них возможно вложить чувство Сэва внутрь нас. Что они могут, перешли, как они могут вложить чувство всех своего сердца в наше сердце. Это называется подлинная проповедь. И если кто-то думает, что он выше меня, то... Махарадж имеет в виду, чтобы что-то, чтобы учиться, чтобы что-то узнать на пути бхакти, у нас должно быть смирение. И Гупал Бхата с вечный спутник Гуранги Махапрабху. Я что хочу что-то сказать Ой, о нем. Ивадхила Гурки Шадасбауджа Махарадж, Гупал Бхатагасанибрат, я уже сказал, что он родился в Шрирангах, Шрирангам. Это Вайкунха, и там его отец. И дядя, я уже сказал, Тирумаллабатта и Винка, Винкатбатта, Винкатбатта Винкат ⁇ это отец Гопалбата Госвами. И два дяди. Один Тирумаллабатта, другой Прабхадзанада. И я хотел сказать много вещей о них, но не смог. Гупал Бхатагасвами с вами, начал учиться в малом возрасте, и он получил образование от, от махараджа, какого, от проповедуемого сраставти, он стал махарадж. Саньяси, не могу сказать, что он его дядя, может, в прошлой жизни, перед тем, как он получил Саньясу, он был дядя, и, и вот он получил образование от силы Прабудананды Сарасвати. И вот когда Алан начался грамматики Аланкару, Шастри. И вот если ваш ум не сконцентрирован на чем-то, то беспокойный ум, не может обрести стабильность баджани. Мы должны развить нашу стабильность. Ваши ваш ваш ум должен прорасти корнями в Гаудиобаджан и тогда это дерево вашего Гаудиобаджана может устоять иначе из-за каких-то ветров, циклонов его снесет, если они не укрепились на пути Гаудиобаджана, то наш, наш этот Баджан и ветра может снести. Вот Гапалбатага Своим получил образование. Пападу Нандасара И еще я хочу сказать то, что забыл в прошлый день сказать. И вот перед тем, как получать какое-то духовное образование, вы должны принять прибежище лотосных стоп. Чисто Гуру Васшнав. Посвящение, без посвящения. Ваше слушание, изучение Шастры, оно не совершено. И правило обычное было в те дни. То, что все, кто хотел получить духовное образование, он должен сначала принять прибежавшего садгуру, браманов, чистых браманов или вайшналов. И также в нашем гарде обществе Силапрабхупад говорит. И вот он говорит о том же, что и и вот какие-то саньяси сказали о Шиле Прохупаде, что вот этот м, человек, он достаточно искренен, можем ли мы сказать, та, такую-то седанту ему нет, ничего не время, пускай он слушает, слушает, и пускай его а, уши разовьются до той степени, чтобы услышать трансцендентный звук. Шиле Прохупаде говорил, что наши уши должны очиститься, чтобы услышать трансцендентные звуки. И когда мы... И когда вот наши уши развьются до такой степени, что они станут безразличны ко всем материальным вещам. И тогда никакой шум материального мира уже нет не повлияет на нас. И тогда такие преданные даже среди всего этого материального мира могут совершать баджин, слушать трансцендентные звуки и материальное не будет задевать их. И это будет такой уединенный баджин, хотя внешне него незаметно, что они в уединении находятся. Глупые, без люди не имеющие терпения не могут такого слушать могут пойти кому угодно и, он, и вот я не могу уделять время каким-то глупым людям конечно у меня есть любовь ко всем но все же Я хочу всем помочь, но больше тем, кто заинтересован в моей помощи. И вот Шилл Пархупат говорил, пускай они разовьют свои уши, свою способность слышать, и потом мы можем дать им что-то, чтобы они развивались дальше и в процессе слушания Харикатхи и Киртана. Наши уши очистятся, наше сердце очистится и тогда мы осознаем, что такое подлинная харикатха, что такое мантра, но все же мы можем пытаться и моя просьба к вам не совершать никаких оскорблений, меньше баджины можно совершать это не так плохо. И после этого мы сможем продолжить, но главное, не совершать никаких аппаратов, никаких оскорблений. Это моя просьба ко всем вам. И вот Гапалбхата Госвами, он, будучи маленьким мальчиком, и вот Маха Прабуумси Кришна Читания был в доме, я в прошлый раз говорил, я хочу сказать о важных вещах сегодня, которые не успел в тот раз, и вот он уже получил священный шнур после посвящения. И, и посвященный шнур ну, по ведической традиции получает примерно 12 лет. Ну, по каким-то мнениям 16, но. Лучше не, не, не позже 12, а еще лучше 8. И все это зависит от осознания, от качества человека конкретного. Бхаммагайдри, она очень важна, очень сокровенная. И Брамагаятрия, она поможет нам избавиться от нашей материальной обусловленности, но Матаджини а, им не позволяется получать Брамагаятрию. Есть причина этому. Они могут получать Гуру -гай гу гайтри, гу -гай Кама -гай Кама Биджан махамантра она доступна всем mm -hmm. и вот множество аспектов баджана мы должны изучить это не шутки как мать иногда можно видеть на в, в Калькуте, в сочетании Гаудия Матхи, видел, как эта мать пришла, положила ребенка перед воротами Гаудия и убежала. Кто-то отругайте пытался, но на все равно убежала. И вот пример. Подобно тому, как мать и сына беспомощного ребенка оставляют на улице, чтобы кто-то что взял и позаботился о нем. И сейчас такое же состояние дикши, у Дева есть обязанность вести своих учеников, помогать им, но не все готовы это делать, готовы только брать деньги, а что-то делать не готовы. Все просто раздают дикши, всем бодрят и все на этом. Каждый преданный, и те, кто... Подлинный Гурдев, всех помнят и заботится обо всех, может физически, если не может, то в уме, по крайней мере, он помогает им находиться на пути Баджина, не, не позволяет пасть с духовного пути, может вы не можете поверить, но я приводил такой пример, как черепаха. Они откладывают яйца под, под песком, поскольку эти черепахи мужского пола, они это яйца могут съесть, поэтому она куда, эти черепахи женского пола куда-то подальше уходят и откладывают яйца, чтобы никто не заметил. Но все равно она откладывается яйца где-то далеко, и в уме потом заботится, насиживает эти яйца. Кто-то думает, что это не, не, не практично, но действительно так можно в уме заботиться. Вот она как и черепахи в уме высиживает яйца, заботится они думают о, своих, о своем потомстве. И в процессе такого умственного высиживания яиц, эти и, черепашки рождаются. И также же хорошо, он заботится о нас. Если физически ушел из этого материального мира, то все равно глупо думать, что он умер. Гурдев, он ве вечен. он вечен. И все равно Гурдев так вот в уме, он заботится о нас. Когда Шачани Махапрабху был здесь, он сам Верховный Господь. И вот Гупал Бхатагасами получил возможность служить лотосом стопам Махапрабу. Махапрабу всегда давал остатки своей пищи Гупал Махапрабу. Он сказал от своей матери этого ребенка, чтобы его не, не женили, и Махапрабху, уходя, он дал такое наставление. И он уже сказал, что нужно его отправить в Виндаван в, вовремя, в какое-то время, в какое именно. И Махапрабху сказал этому маленькому Гапалу, Гопалу, гопал, когда твой отец и мать будут оставлять этот мир, тогда ты приходи во Вриндаван. И от, отец и мать у него были великие вайшнавы, и Махапрабху узнал, что они вскоре оставят тело. И вот Махапрабху мог видеть, что Верховный Господь видит настоящее, прошлое и будущее. И таким образом, Гапалбата Госвами, я кратко расскажу о нем, он отправился во Вриндаван. И, и вот они были в Раману Джесампрада и все. И по милости Гуранги Махапрабу, они осознали величие более высокой расы. И они не оскорбляли никаких предыдущих гуру своих. Как Балабхачари, он тоже получил мантру. До этого он совершал Балдупал мантру, но потом благодаря общению с... Гурангэ Махапрабху Адвайтагасэм Нитянанды и великими преданными. Он изменил свою мантру, он просил Кишоргопал мантру у Ганадхара пандита Гадатхар-пандит не был готов дать ему эту мантру, поскольку я без воли Моего Господа не могу ничего делать. Вот, Но ну, В итоге он получил эту мантру. И смотрите, мантра и мантра Девата, если мы поклоняемся нашему Гру Махараджу, поклоняемся Шили Прабхупаде ежедневно, если Шиле Прабхупад не придет к нам, не явится перед нами, как мы можем поклоняться Ему, это невозможно, даже во сне. Даже сне Гуру Байшнава, они, они показывают наш, а, а, они, а, с, пок, они являют анугатью полную покорность. А, а если кто-то гордится тем, что получил мантру от какого-то Великого вайшнава, да, да, да, да. ну, некоторые люди получат посвящение какого-то Великого вайшнава и заявляют на каждом шагу, что ученик там такого-то, такого-то, что все должны кланяться ему, деньги давать, всяческие знаки уважения высказывать. И таким образом, вот из-за таких людей надо, духовный путь оскверняется но наставление Шита Прабхупады в том, мы должны поддерживать поток Бхагавина Дара в первозданном виде. В нашем ежедневном баджане, но кто делает это? Мы хотим сжечь, Джайва Некоторые люди хотят сжечь Джайва дарма. Но такие люди сжигают Джайва Дхарма, они сжигают силу Бхахтуну Такура. И последствия, несомненно, придут всего этого. Иван Гупал Бхата оставил дом в соответствии с наставлением Шимана Махапрабху, отправился во Вриндаван, и во Вриндаване он обнаружил Рубы Санатану. И вот они, поскольку они вечные спутники, Махапрабху они знали, кто такой Гупалбата Госвами, приняли его как своего брата. Гупасвами подсвёшал Бхаджан, Госвами тоже. Гупалбата Госвами там свёшал Баджан. И вот они были в гармонии. Если я если я не смогу быть в с Чилой и я потеряюсь в этом бесконечном мире. Никакие деньги, никакая власть, ни, ни количество учеников или пасторных храмов, оно, и какая-то ложная философия, они ничем не помогут нам. И вот таким образом, Гупалбата Гасвами, он пошел туда. Вриндаван и Махапрабху. Он послал Копину и Бахирвасу для Гупалбата Гасвами. И вот кого-то он отправил с этим. Чтобы теперь дали Руби Санатане, а они соответственно ему гопалбатинг, и вот этот человек взял письмо и вот, и, и, и, и вот эти вещи и, и, и Санатана, они были очень счастливы что Гапалла Махапрабу дал хотя они естественные парамахамсы, им не нужно принимать каких-то внешних атрибутов, как народ там он сам по себе парамахамса. Зачем ему принимать какие-то внешние атрибуты? Все они, вот эти спутники Махапрабху, они естественные парамахамсы. Это качество парамахамса, но внутри их сердца им не нужно внешнее что-то получать, но все же таковы правила. И вот когда Санатангас встретился с Махапрабху в Каши варанасе <говорит> И тогда, sweet way, so that it becomes catchy for me, I am trying to do it, still I am unable I have no capacity, what to do? So when, so Nathana reached, you know, the gate of, gate of Chandrasekar, Mahapur was there inside, Mahapur speaking, you go outside and watch somebody coming. И вот когда Махапрабху находился в доме Чедачикарачари, он попросил выйти, посмотреть, кто же пришел там, ну, вышли и сказали, что никого нет, он что, правда, никого нет. Посмотрите внимательно, посмотреть там какой-то дарвиш стоял, похожий на мусульманского саду. Ну, и Махапрабху сказал, ну зовите его сюда, поскольку сцена тот гасает, что ему еще делать чтобы скрыться пришлось ему в, в, в такой одежде идти, чтобы никто не поймал его по дороге. И вот когда он зашел, plus побежал и обнул его. И я тут сказал, не трогай, не трогай меня, я в грязной одежде, но все равно Махапрабху обнял его. И вот он начал. Они начали плакать. И что случилось? Махапрабху дал наставление очень Чандашикару. Возьми Санатану на берег Ганги. Там Ганга <реклама> течет на юг, но в Варанасе <реклама> Ганга, <реклама> наоборот, течет на север. Странно, но это вот под... <реклама> благодаря влиянию Каши бешен, натха, так все наоборот произошло. Я очень люблю Шанкара, а с самого детства, не знаю почему. И вот Санатан он побрился и пришел к Махапрабу И до этого он был одет какое-то очень дорогое одеяло Махапрабу посмотрел на и... это одеяло и Санатан подумал, что что-то тут не так И он понял, что это дорогое дело ему не к лицу может, Махапрабху хочет что-то сказать, но не может. Но я понял то, что он хочет сказать, и Санатан пошел. Гад он нашел там какого-то нищего, и попросил какого-то Саньяси, точнее, и попросил его забрать это дорогое дело и отдать, отдать свое рабанное. Тут сказал, ты шутишь со мной? Нет, не шучу. в общем он поменял это дорогое дело на старое Рвана, и Махапрабху был доволен им, сказал сейчас хорошо, я думал, что если ты принимаешь отрещенный уклад жизни, то дорогое дело тебе все не подходит. Бенгали, you know? no? Вот go... есть I'm... такая пословица okay. на Бенгале <laughs> so, И Paramsa вот парама uh, Рупа Санатана, они уже прямо что я хочу сказать. И вот здесь очень важно, то, что Махапабу, Махапабу спросил Чандашикару, Чандашикар, дай ему какую-то одежду. Санатан сказал, я не могу это взять, если ты хочешь дать мне какую-то одежду, я хочу старую одежду твою, как я могу дать тебе свою старую одежду? Да, если это дашня, то я приму я новую не буду принимать. И что же делать? В итоге Махапабху отдал ему какую-то старую одежду. Тот, тот постирал, сделал каупину, из нее бахирасу. И сейчас кто-то может спросить, кто, кто, да, кто дал ему э -э -э, все это. Но сам Махапрабху Бхагаван Кришна читания там, и он одобрил все это. И зачем задавать глупые вопросы, кто дал ему эту копину и бахирвасу? Если Махапрабху был доволен этим, то значит Махапрабху это все одобрил. И поэтому глупо спрашивать, кто посмел ему дать. У нас мы должны быть довольны, если вашнева не одобряют то, что мы делаем. Никаких корыстных интересов у нас не должно быть. Мы должны be be понять, если Шила Пахупат одобрил, город врага одобрил то. Это очень хорошо, каково значение э, лично значения нашего личного выбора. И вот Гапал Бхата Госпомен тоже был от, э, ну, Отправил ему вот эту копину Бахирвасу. И вот Гопалбата, он принял Мавине в Ямунии и одел это, э, одежду Парамахамса. Гупал Бхата он был великим преданным, что Бхагаван никогда не мог, не мог отплатить Ему, хотя Бхагаван уже сказал, что не может отплатить гопи за их любовь и преданность. И Гопал тоже гопи. И вот в Гоуганадожди Пекин написано, что кто-то говорит, что Гопал Бхата он он Манджари, Кто-то говорит Гунаманджаря. Но все же кто-то еще говорит, что на Рагаманджаре, в различных местах. Я не знаю по воле Бхагавана, где он находится, в какой форме. И таким образом они вечные спутники оба Гугура -Гу -Гу Баршад и Кришна Радагавинда и вот они совершают Баджан таким образом, Рупа санатан. Они были очень счастливы. Рагунатх, Рупа, Санатана, их сердце буквально танцевало. И вот хотя Гапалбата его сердце танцевало, поскольку он обрел общение с Рупой, Санатаной, с Рагунатхой, Это долгая история. Гупал Бхату Госвами поклонился 12 шалгамам. И вот он поклонился им. Откуда на это все получилось? С реки Гандаки, где шалаграммы они рождаются там, по воле Бхагавана Нарайна, он отправляет эти шалаграмы в воду реки Гандаки нигде, их больше нет. И вот он поклонялся им, свершил они совершали Иштагуршки, Рупасанатан, Гупалбата, Рагунаххбата и по милости Гупалбаты Госвами, что у нас есть возможность изучать Сандархи и Хари Вилас. Мы слышали, что Сонатанга с написал их. Да, но основа была, как Рупа Госвами написал одну строку, одну шлоку. и это было семя Аштакалилилы. Не все могут поверить. И вот на основе этого. Наш Кришна Даскивраджга с вами написал Аштака На основе этой шлоки Вишванат Чикавати написал Кришна Бхаванамриту. И что я хочу сказать? Вы можете найти какие-то слова на санскрите, но когда.. И Кришна вами посмотрел на эту шлоку, он увидел огромную глубину в этой шлоке, в этом разница между его видением, его даршанами нашим, Нарада Махарадж, он хотел дать Бхагаватам в Весадеве. И он дал бхагата в четырех шлоках, в четырех, чат, чатушлоках, которые он получил от Брама, Брама. Он получил эти чатушлоки от Бхагавана Кришны, как вот в этом киртане. Ну, это знание, но и с, и с, и с, не сходит с этих читушлок. Все самскары они совершены Бхагаваном, трансцендентным Гапалдевом. И вот и вот Брама говорит, что он получил эти ман манты от Бхагавана все эти гай потом Чат чатур-шлоки. шлок Бхагаватам он получил от Бхагавана. Хотя вроде они небольшие, четыре шлоки всего, но внутри этих четырех шлок Вьесадев он из них извлек 18 тысяч шлок Бхагаватам. Но поскольку наш Дарша несовершенен, мы не можем это, это видеть. И когда эти четыре шлоки Бхагаватам, они были даны в Ясадеве через народу, то Ясадев посмотрел на них и осознал их внутреннее значение и раскрыл это как 18 тысяч шлок в Бхагаватам. Это то же самое что четыре шлоки, so, so эти четы четыре шлоки Бхагаватам, они не отличны от 18 тысяч шлоков. Бхагаватам, который написал в Ясадов Госвами, в этом нет сомнения и как это возможно. И поэтому я сказал вам, что вы должны иметь ваше внутреннее видение по милости Гуровичного. не смотреть на внешние слова, а смотреть на суть вещей. И что такое дикшани? Не каждый может понять глубинное значения всего этого и ответственность Гурпат Падмы, чтобы передать чувство сердца, если искренним ученикам, иначе это невозможно. И таким образом Гупалбата Бхагавасвами, он хотел написать э, синопсис, э, суть Харибактивиласа, э, шести сандарб и все остальное. И с помощью чего по указанию Махапрабху и с, с чьей помощью Санната Гасвами он написал брихат Бхагаватам Харибати Вилас, точнее и с помощью синопсиса всех этих стандарпов. Как в математике может быть какая-то небольшая формула, но она очень большое значение имеет. Те, кто изучает математику, могут понять это. Как, например, As вот это... Mm -hmm. Даже э И вот однажды Махараш был на экзаменах, ему было около 16 лет, он забыл. Он забыл, как решить какую-то задачу, какая-то проблема была математическая, он думал. И потом я вернулся к той формуле. Ну, в общем, смог вспомнить, благодаря предыдущему шагу. В итоге сдал экзамен успешно. И таким образом наш Санатанго с подпишет Дживга своим тоже не написали множество книг и та Харикатха, которую говорю, она снисходит по милости э, Гуру Падбхуме и все это седанто можно найти в Сан Сандарпур. И вот Гапалбатэнга с вами, он поклонился 12 шанограммам. И однажды он почувствовал какую-то боль. Он хочет захопляться. И вот он хотел поклоняться божествам. И тут какой-то человек, богатый, пришел, он уважал его. Хотел дать какие-то украшения для шалаграмов. А, а тот сказал, что у меня божественно только есть. Но тот сказал, ну, можешь предлагать он Бхагаван. И вот он предложил эти одежды и украшения. Но тот думал, если бы у меня было бы божество, я могу поклоняться ему предлагать все эти все украшения и одежду Бхагавану. И вот таким образом, с такими мыслями, он заснул, и когда проснулся с утра, принял Амавини, совершил арати, и когда ты открыл свой алтарь, увидел там Виграха, очень прекрасное. Виграха была очень прекрасна, Радараман. Я даже не могу сказать, что это суть красоты всего мира. Нет, она была более прекрасна, она уникальна. И всегда везде я хочу видеть, когда я совершаю джапу или еще что-то делаю. Я смотрю на фотографию Радарамана, она очень прекрасна. Я всегда помню ее. И этот Радараман явился, и Гапал начал плакать, что, по моему желанию, Господь ты явился. Я столько беспокойств тебе принес, могу с поклоняться то же самое, в принципе. И, и за этого радарамана можно увидеть символ Шалаграмма. И вот Бхагаван явился в такой форме, и он начал поклоняться Ему. И эта новость распространилась вокруг, в начале и Санатана. Они все побежали увидеть этого радарамана, и увидев, они начали плакать, как... Ты обрел столько милости, которая подобна ливню. И вот, чтобы исполнить мое желание, ты явился в такой форме. Господь, и вот месяц Вайшак, в особый день Радараман явился в такой форме. Они организовали большой праздник по этому поводу. Купал Батархасов, Госвами, иногда от он а, был, посещал а, место рядом с Харитваром, и там в, про в процессе обратного, обратной дороги он а, а, зашел в Саранпу, тогда пешком ходили, не было транспорта. Это сейчас можно с 6-8 месяцев назад. раза, 4 часа доехать а, а, а, а, а раньше пешком ходили, то... Долго были. И вот он зашел в это место. Там было множество браманов. Там бра браманских, браманские семьи восстановили. И вот он встретился с какими-то браман, браманами. Он, они были заинтересованы в том, чтобы стать преданными. Они готовы были посвятить свою жизнь, служение. И вот в одной семье. он э... И, в... И вот он попросил о своей матери, что когда их ребенок вырастет, чтобы они отправили его к нему, во Вриндаван. И по милости Гопалбата Гаслами они И вот этот мальчик потом, когда Гапалбатагас с вами спустя много лет пришел, он увидел сидит какой-то мальчик на камне у храма Раддарамана. Ну в то время он был очень маленький. Вот Гапалбатагас спросил, кто то откуда ты пришел? Сказал, меня зовут Гапинат, ты помнишь? Ты был в Сахаранпуре, в доме моего отца и матери, и Ты попросил отправить меня к, к Тебе. И вот отец и мать дали мне наставление слушать Тебе. Да, хорошо, заходи. И вот он. И вот это да. Этот Гапинатха, этот мальчик, он пошел, ему не принял не получил манту, начал поклоняться. Гапалбатагасоми тоже иногда поклонялся ему, но восстановился. Пуже совершал вот этот Гапинатха, сын браманский. И потом в их семье еще, еще один мальчик родился, брат Гапинатха, Дамадара его назвали. И в итоге это Дамадар и его жена. Они тоже пришли, чтобы служить Гапалбате Госвами. Это долгая история. Времени уже мало. И в итоге что случилось? Наш великий Горупашат, Шинивасачарья. Он пришел во Фриндаван, чтобы получить урок от Дживы гасами пада и принял прибежище лотосных стоп. его гопалвата гасами. И какое чудо, поскольку Гуанга Махапрабху пришел в форме, Махапрабху сказал Вишнопридаве, что я в форме Шинива Шини приду. Нитинанда пришел в форме Наруто Матакура. Адавайта Гасай пришел в форме Шимананды -пробу. Для... Массивные, обширные проповеди что такое обширная проповедь сейчас у нас есть какие-то ложные представления об этом если мы будем изучать их лилы то сегодня как Махапрабху поймем что такое обширные, такая массивная проповедь изучая Лилы, Нароза Матакура, мы поймем, что это, как он, благодаря своей проповеди менял сердца множество людей, и сегодня группа Санатана, когда не ушли с этого мира, он тоже хотел оставить этот мир, и вот сегодня день, когда он оставил свое тело, Ахгапалбатагасвами, Вашнава. Ип, если, если вайшнавы, они видят, что мы не искренне занимаемся всякой ерундой, то вайшнавы, могут прекратить говорить харикатху и оставить этот мир. И такое, так также случилось с моим гурумахаразом. По идее, он должен быть жителем 120 ну, или 112 хотя бы но решил оставить свое тело раньше. И так или иначе, мы чувствуем боль и разлуки, суху Гопал Батагаслами, кто великий, великое сокровище с этим умом, и сложно его понять. Я молюсь всего лотосным стопам, чтобы когда-то я смог понять его величие, обрести его милость и с таким настроением. Я заканчиваю на сегодня, я не мог ничего сказать о нем. И шлока, с которой начал, я должен быть объяснить, должен, но не успел в следующий раз, если будет достаточно времени, я попытаюсь объяснить эту шлоку с самого начала. Вот. Тогда вы можете понять, что я сказал, и я думаю, вы не сможете быть Ван схалпоту росси к басну